Привет! Сегодня у меня день рождения. Я получила в подарок вот такую красивую корзину покажу от коллектива фабрики Оливии. Очень приятно, когда партнера ценит. Это дорого стоит. Посмотрите. Это любовь. Одно из проявлений это однозначно. Здорово.